Всем привет! Сегодня очень интересное видео решил снять по поводу мультипрокси. Что такое мультипрокси и продемонстрировать работу этого мультипрокси. Где будет продемонстрирована непосредственно скорость работы и пол IP адресов, какой у нас будет на выдаче. На данный момент мультипрокси будет состоять из четырех операторов. Вернее оператор один будет из четырех роутеров роутеры у нас будут роутеры промышленные, LTE категории 6 и все они будут суммироваться и создаваться мультипрокси сейчас соответственно я приобрел уже элитный прокси, но это стандартно, это шаблоны сейчас покупка просто на сайте этот тариф называется элитный на данный момент Казань, но на самом деле это даже не элитный, а можно сказать элитный мультипорт пока он недоступен для покупки на сайте, но я себе в, адми, в админку приобрел этот прокси и, соответственно, чтобы продемонстрировать, как он работает. Соответственно, скачал уже этот прокси, можно, вот он сам прокси, протокол HTTP, формат IP-порт, логин, пароль, и тесты будут делать непосредственно на удаленном сервере виртуальном. РДП подключился, Windows здесь 2012 серверная. И что мы будем делать? Используя стандартный браузер Mozilla с расширением Foxy Proxy, здесь уже настроил, сделал настройки, забил наш элитный прокси, редактировать наш IP-порт 40 381 если мы можем посмотреть, он также будет здесь, вот он, в личном кабинете на сайте, 40 40381 порт, соответственно, логин и пароль. Посмотрели, все верно, сохранить, и уже я его выбрал здесь, элитный прокси. Если первым делом сказать, чем он отличается от обычного прокси, мультипрокси может содержать по себе несколько, в данном случае, несколько оборудований, которые будут соединяться в один порт, и IP-адрес будет раздаваться... В много, в много поток, так можно сказать, можно работать, а IP-адрес будет раздаваться на сессии. То есть, допустим, вот, грубо говоря, как это объяснить? То есть, каждая, можно на этом проксе в данном случае работать, 4 потока, свободно и делать разные, раздавать, допустим, 4 своим работникам для фарма, допустим, Facebook, и каждый будет работать в своей сессии, IP-адрес будет закреплен к этой сессии. Вот, если э, говорить про, допустим, Zeno Lab, вот, э, который проверяет прокси, IP-адрес прокси на ну, ну, удаленный чек IP-адрес, то, соответственно, он, я так понял, к сессии не привязывается. И здесь, если мы будем проверять IP-адрес под прокси, то он будет, соответственно, э, меняться. Вот на, на данный момент пока не меняется. Если еще раз, э, вот он поменял, 7.6, обновить 223, то здесь будет 3, 4 разных IP-адреса на выходе. Ну, не каждый раз меняется, я вижу, но в данном случае мы можем наблюдать, что IP-адрес сам меняется, ротация. Если перейдем на сессию на другую сайт, допустим, ipinfo здесь как бы не обновляя, всегда будет выдаваться IP-адрес, потому что он привязан к сессии. Если откроем, грубо говоря, сайт 2ip.ru, 2ip.ru то здесь мы можем посмотреть, что вообще у нас, какой провайдер и как он отображается. Открывается 2 Россия Уфа, оператор Билайн, Казань. И у нас здесь мультипорт, борту сейчас что собрано? Вот наши прокси, я его размножил. Здесь, соответственно, у нас 4 роутера у нас промышленных расположены, все Билайн, на Ван 1 соответственно, Ван 2 Ван 3 Ван 4 Используя им непосредственно для этого мультипорта, Комфаст это такой как бы коммутатор, который позволяет делать объединять скорости интернета и э, делать э, балансировку между каналами э, и соответственно это очень круто, это, ну, по крайней мере это для меня мне это нравится, мне это, мне это интересно. Здесь настройки, соответственно балансировки и я здесь задал это. Задал вот этим ванам настройки балансировки и задал им вес ну, по единице. Выставил примерно у них скорость одинаковая. ну да, вот Допустим, ван 4 сейчас не очень себя показал скорость. Давайте вот так можем сделать. Здесь два пакета будем отправлять на эти порты, а это один, так как здесь меньше скорость. ну Примерно вот так и настройки сделал. Здесь соответственно статус, статус можно посмотреть, наши роутеры. Наши роутеры, IP-адрес выставлен под h ничего Никаких дополнительных настроек не надо делать. Подключаем наши роутеры в порта мультивана этого Comfast. И, соответственно, и настраиваем балансировку. Если проверить скорость, ну, у меня здесь четыре оператора одинаковых Билайновских. Как бы я такого сильно прироста скорости не, не увидел. Каждый роутер выдает в районе где-то 30-40 мегабит в отдельности. Я подключал каждый роутер. Но если их мультипорт собрать, то он ну, выдает в районе 60, 70, там, 80 мегабит. Ну, немного есть прирост скорости, но как таковой, прямо если суммировать каждый бы на, по 30 умножить на 4, 120 мегабит, он не выдает. Ну, вот сейчас проверим что он сейчас выдаст, ну чуть больше там 60-70 мегабит, скорость в принципе ну, нормальная, приемлемая, он с этой задачей справляется не очень хорошо, но меня устраивает, то есть скорость он э, показывает нормальную как на отдачу, так и на скачку. Здесь в другом плюс этого роутера и этого прокси, соответственно, мульти мультироутер или мультикоммутатор, как вы у как хотите, так называете. И, соответственно, мультипрокси. Поднимаем непосредственно на нем мультипрокси. Здесь самый большой плюс в том, что нету... То есть, если один из у нас из каналов откажет, то мы не почувствуем какие-то перебои в работе. И у нас здесь аж 4 четыре. 4 четыре точки без отказа. То есть отказоустойчивость на высоте. То есть если у нас выйдут из строя все роутеры, один останется допустим в работе, то у нас будет прокси работать. Единственное, что у нас будет соответственно количество потоков мы должны снизить. То есть здесь отказоустойчивость прям вообще на высоте. Я по максимуму что сделал? Потому что у нас четыре порта. Этот роутер вот этот комфас, он поддерживает 4 влана у нас. То есть мы можем объединить масс, максимум 4, 4 интернет провайдера в сумму. Вот. Давайте, что мы еще, я могу сказать про этот прокси. Здесь я скачал прокси чекер в прокси. Вот. И хочу его, вот один прокси размножил на 100 штук. То есть один прокси размножил на 100 портов. И хочу прогнать чек на 100 потоков. Нажимаем Старт, и он, соответственно, сейчас стартанет, прочекает эти прокси, и external IP у нас определит на каждом, ну, каждый раз, и чекая, он определит исходящий IP адрес на прокси. Вот. Два бэда вылетело, но это не страшно. А, это он заново вот начал чекать. А, речек у нас здесь, не стоит здесь, Каждые 5 секунд он чекает. Сейчас мы остановим эту функцию. Давайте нажмем стоп. Речеку каждую 5 секунд а то он будет чекать. Я остановлю и прогоню один раз. прогнали чекер, соответственно, он показал external IP, сортировку сделаем по IP-адресу, по сортировке и посмотрим, что какие IP-адреса ему дают. То есть, где-то, грубо говоря, по поровну он делит 4 uh, канала на 4 потока и, соответственно, грубо говоря, по 25 IP-адресов он uh, прочекал, вот, то есть, один IP-адрес 25 раз, ну, грубо говоря, примерно 208, вот, видим, IP-адрес поменялся, тоже 25, хотя нет, здесь количество, смотрю, uh, не соответствует, есть, здесь он больше под пакетов кинул здесь чуть поменьше здесь побольше здесь ну, также примерно то есть здесь мы видим на исход, на выходе 4 разных ip-адреса все операторы билайновские сим-карты билайна и соответственно пул ip адрес немножко тут разный здесь 31 31 здесь все остальные 85 но актет уже третий актет он разный и здесь 80, 25 208 вернее 240 25 здесь 240 27 и почему-то не вижу четвертого ip адреса 4 ip адреса должно быть по факту то есть он давайте посмотрим балансировку что он тут может тут балансировка хотя возможно как раз балансировку я сделал которого вот здесь двоечку выставил, давайте всем единичку выставлю, чтобы поровну распределя... распределялись пакеты. Нажимаю Save и сейчас прочекаем еще раз. По факту на выходе должны быть ровно 5 IP-адресов. Потому что пакеты сейчас распределялись не верно, вернее не поровну, а сейчас должны поровну сортируем вот видимо то что один ip адрес 61 208 223 76 да все все верно теперь соответственно балансировку мы сделали на настройку, настройку верно и как видим, здесь у нас пол IP адресов разных. Так что, и еще один момент очень, очень интересный. То есть, в данном случае мы здесь подставили один оператор билайнский. Но можно что сделать? У меня роутеры-тандемы, тандемы, которые позволяют вставить две симки на один роутер. То есть, если мы откроем один из, один из тандемов, грубо говоря, вот этот, да? 140. 100, 192, 168 14.1. Давайте перейдем на его веб-морду. А здесь 403. Это у меня, потому что uh, прокси этот не позволяет переходить на непосредственно IP-адрес этого роутера. Он заложен. Давайте выберем технический прокси, который, на котором открыт роутер. Обновим страницу. Вот попали мы на 144 й тандем, нажимаем войти и, соответственно, здесь мы можем здесь мы можем посмотреть уровень сигнала, бенд, как, по какому он подключен, и какой оператор и так далее. Здесь мы можем модем, здесь можем вставить две симки, две сим-карты. То есть он поддерживает две сим-карты и, грубо говоря, мы можем подключить здесь сим-1, допустим, Beeline, а сим-2, там, другой оператор, мегафон И так сделать на четырех роутерах, поставить разные разные сим-карты. В итоге будем мы здесь будем ротацию настраивать между операторами. То есть нам нужно сменить IP-адрес или по тайм таймауту, или по ссылке. Мы перекидываем на другого оператора. И так мы можем, соответственно, сделать 8 сим-карт. 8 сим-карт, которые будут балансироваться. Здесь, соответственно, на тандемах будет ротация работать. Плюс еще... Comfast у нас будет еще балансировку настраивать. Соответственно, мы можем добиться здесь очень огромного пула IP, IP адреса, в котором будет, соответственно, все будет содержаться в одном прокси. В одном прокси. И... Тем самым, я не знаю, мы можем назвать его как мультипорт. Кому интересно, можно, в принципе, я думаю, предоставить в аренду такой мобильный прокси, если вам интересно. Или настроить на вашем железе такой мультипорт прокси для своей работы. Так что, если есть вопросы, можете задавать их в личку и мы пообщаемся.